Всем привет вы на канале как заработать в интернете и в этом видео мы с вами будем выводить прибыль с проекта fgi global кто не видел мое первое видео я в этом проекте работаю уже 9 дней я здесь сделал депозит на 500 долларов и в этом видео мы сейчас проверим данный проект на платежеспособность посмотрим как быстро он выводит деньги какие здесь тарифы здесь мы инвестируем деньги нашими деньгами торгуют трейдеры и делятся с нами прибылью также я слышал от лидеров что данный проект качают сейчас на земле сетевики сюда сейчас инвестируют огромные суммы данный проект он развивается в общем об этом все вы можете сами прийти в телеграм чат и ознакомиться здесь вот есть телеграм чат телеграм-канал и вот еще есть телеграм-канал также я ссылку оставлю на русский телеграм-канал там, где вы можете перейти и позадавать любые вопросы. Также здесь открыта баунти программа для блогеров. Об этом всем я оставлю ссылку на пост, перейдете, ознакомитесь. Здесь вы можете снять видео обзор и получить уже какие-то деньги за определенные действия. Также там можно получить 10 долларов за то, что вы подпишетесь на Telegram. Об этом всем переходите в телеграм задавайте вопросы и там вам все объяснят. перехожу в свой личный кабинет здесь если мы видим по операциям у меня вот такие начисления 47 долларов ежедневно я получаю здесь вот партнерские капнули здесь также вот какие-то партнерские вот так вот 4747 4, вот уже четыре доставлено здесь все есть чтобы здесь сделать депозит переходим вот в раздел открыть депозит и здесь есть четыре тарифных плана первый тарифный план от 0,89 процентов в день второй тарифный план 0,94 в день и третий план один процент в день четвертый план он уже закрытый был открытый сейчас уже опять закрыли я делал здесь депозит вот первый тарифный план именно вот, э, на месяц 500 долларов и здесь если вы делаете депозит к примеру в биткоине вам будут начисления идти в биткоине если вы будете делать депозит в лайткоине вам будут начисления идти в лайткоин ну и так далее я здесь делаю USDT TRC 20 и мне начисления идут именно USDT TRC 20 вот я сюда если мы введем сумму 500 долларов мы здесь увидим что за Месяц работы мы здесь заработаем чистой прибылью 133 доллара на пассиве и ежедневный заработок будет 4,45. Немного заработок упал, так как курс сейчас вырос биткоина. Ну, давайте сейчас проверим на платежеспособность Также вы можете данным сайтом... Воспользоваться как обменником. Допустим, вам нужно будет обменять биткоины на USDT TRC20. Вы сюда заводите биткоины, ставите здесь сумму, обмениваете и выводите себе деньги на кошелек. Нажимаем вот здесь вывести средства. Виздрав. Здесь я выбираю USDT 20 На балансе вот 1997. Прописываем вот 19.96. Вот мой кошелечек. Здесь он привязывается, когда мы перейдем в персональную информацию или когда вы сделаете депозит, он автоматически привяжется э, на этом сайте. Итак, нажимаю здесь кнопочку Wizard. Итак, вот моя транзакция принята в обработку, успешно создана. Вот она, пендинг. Давайте сейчас посмотрим сколько время. Вот время вы видите на своих экранах. Ну, в общем, когда выплата придет, я продолжу данное видео. Итак, друзья, я продолжаю данное видео. Видим здесь вот виздрав батч появился. Открываю свой TronLink. Вот на моем счету 19.96 Все успешно, выплата у меня уже на кошельке. Открываю время. Видим вот 9.05 Выплаты здесь очень быстрые. С этим проектом все понятно. Он платит все исправно. Всем инвесторам нравится. Данный проект он только-только развивается. Кому он интересен, все ссылки будут в описании. Переходите, ознакомьтесь, подписывайтесь в группу телеграмм там есть баунти программа для блогеров кому это все интересно все будет в описании всем вам желаю хорошего дня всем больших заработков и всем пока